Здравствуйте, доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Наталья Китанова и международный интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня я хотела бы вам рассказать об очередной а, распродаже от компании скидка до 20% на коллекцию Базикл. Базовые вещи универсальная основа стильного образа, нейтральные цвета, множество удачных сочетаний, идеальный фон для модных экспериментов. Неудивительно, что на базовую одежду приходится до 90% гардероба. Собирайте удачные комплекты по привлекательным ценам. С 9 по 29 апреля заказывайте модели из коллекции базик и экономьте. Две вещи со скидкой 10%, три вещи со скидкой 15%. 4 и более вещей со скидкой 20%. В акции участвует одежда, одежда из женской, мужской и детской коллекции «Базик», представлены в каталоге номер 6 на странице от 248 до 267. Добавляйте товары на первом шаге заказа, а на втором вы сможете увидеть цены со скидкой. Ну и перейдем к просмотру. Вот, пожалуйста, у нас начинается коллекция «Базик». Такие вот платья. Довольно универсальные вещи. Вещи комфортного края базовых цветов формируют гардероб на каждый день. Идеально сочетаясь между собой, они представляют простые и всегда актуальные решения. Вот такие футболочки, кофточки, кардиган, кардиганы, юбки. Пожалуйста, в любой цветовой расцветке. Вот такие джинсовые юбки. Ну давайте увеличим. Вот такие здоровские юбочки. Полосочку футболки. И разных-разных цветов. Обтягивающие джинсы также есть, пожалуйста, джинсы отменного качества, у меня а, девушка берет а, многие вещи, и ей очень нравятся, и вот в этот раз она от этих джинсов была просто без ума. Так, пойдем дальше, вот такие а, базовые коллекции, вот такие на каждый день блузки, а, вот такие штаны, джемпера юбки из жакарда, по-моему, так, ну себе. да, юбка из жакарда, вот она так выглядит, сидят очень стильно, очень классно, очень красиво в разных вариациях, в разных цветах. Так, далее идут джинсики, футболочки, костюмочек. Так, вот у нас мужская идет, да. Стильные решения также на каждый день джинсы. В разных вариациях, в разных э, цветовых гаммах джемпера для мужчин. Рубашка. Далее у нас идет вот футболка, пожалуйста. Также это у нас толстовка. Это костюм, можно купить отдельно толстовку, можно купить отдельно брючки. Так Далее у нас идет рубашка. Пожалуйста, вот такие брючки, брюки мужские, кроссовки. Так, футболка стопроцентный хлопок пола пола да, называется пола темно-сильная вообще здоровская надо будет сам взять ну, уж очень это идет дальше у нас идет а, детская коллекция пожалуйста джемпера пола толстовки брюки джинсы любой вкус и цвет Далее идет у нас толстовки отдельно. Брючки отдельно. Но можно их купить как а, костюмчики. школу, гости, на активный отдых. Одежда линии базик подойдет для любого вашего события. Маленького героя. А жизнь станет ярче и комфортнее. Пожалуйста, это все стопроцентный хвоупак. Вот у нас так, такие вариации для девочек. Пожалуйста, костюмчики. Можно отдельно толстовка, отдельно брючки приобрести. Футболочки. Далее. так, Ну и все. Вот вроде бы и все, что я хотела сказать вам, дорогие друзья. Если я была вам полезна, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, до новых встреч. Всем удачи.